Сила — векторная величина. Ускорение, возникшее у тела в результате действия силы, всегда направлено в ту же сторону, что и сила.